Витаю, шановное господарство, на кухне правооборончого центра «Весна». И сегодня мы собрались с коллегами, как разговаривать про декрет номер 3 социальных утроманцах. И сегодня да, кухню завитали старшиня Белорусско-Хельсинского комитета Олег Волаг, юрист правооборончого центра Павел Сапелка, Юрист правооборончого центра «Весна». И э, не будем долго оттягивать э, так скажем, увагу, и одразу приступим до... Меркевание. Другого красовика вступил уже в силу и был декрет номер 3 который имеет такую интересную название в советских временах «Попережение социального утриманства». И я сразу задам питання относно конституционности этого документа, поскольку по час дискуссии о его принятии, мы, шмат чули про то что он не быто грунтуется на артыкуле 56 конституции республики беларуси как вот что граждане должны удельничать финансование державных выдатков шляхом уплаты податков пошлинов и сборов. олег как вот, вы лечите это сапраўды так то есть мы вось, все граждане обязаны уплачивать податки и таким чином делать финансовова державных выдатков ну, тут, я б, на мою думку, важно поделять обвязок уплачивать податки и от обвязка всем э, уплачивать, э, ну, вот, выплачивать державе некие гроши. Бо, калей за что платить податок, его требует платить, а вот обязанность утримливать державу, выплачивать державные э, некие сборы, просто потому, что ты на этой территории, на вот в этой обязанности Конституции нема. Зараз мы бачим такую ну, подмену понятия у Валея министра Министр, э, министр праци, так. И социальной. И социаль, да, обороны. Вот это самое оборона. Ёс, да, <laughs> э, каже э, то, о у Конституции нема. Вот, появляется в Е-комментарах уже появляется кожный обязанный. Выплачивать эти, эти сборы. Такая подмена понятия приводит до того, что на самом речь, вот то, что мы заработаем, это новый, новый подход, который грунтуется на том, что не держава для людей, а люди для державы. Вот вы есть, и тому вы повинны заплатить. Но этого Конституции нема. Далее можно конечно, говорить, тут шмат таких, на мою думку, хибов в этом декрете, так само в Конституции написано про громадян, которые обязаны платить, да. Говорка идея. а в декрете уже мы бачим и замежные громадяне, и особо без громадянства. ты вот есть на территории Беларуси и тому. Взнос. обязаны заплатить тому, что ты до нас трапил. это вот некая средневекция, просто таким чином выглядая по великим рахунку у весь этот декрет это вот сплошное подмена понятия потому что говорится про финансирование державных расходов а на самом речь мается на увазе что ты об обязаны вот важно не то и кольки ты платишь а важно что ты э, повинен проработать. и сама назва про социальное ждивенчество вот, ну, так и само... и працаваць тому, что привязка идет до конкретных э, периодов, 183 календарных дня. Да, ну ты, хотя бы полгода ты повинен по працаваць, Да, но э, идея оговорка умадывацца и тлумачацца, значит, про необходимость удельничать грамадянов у финансования державных расходов, а называется про социальное иждивенчество. Вот, вот это вот сплошная подмена понятий издек над, издек над и Конституцией, и правом вовле Это не правовые подходы в принципе это В принципе вся система переворачивается с ног на голову ну, ось, Олег уже закрыл вопрос прямосувой працы И когда поглядеть на декрет, там есть привязка до конкретного некого периода 183 календарных дня там берется за базу, то есть полгода Сказали, меньше полгода отпрацовала, то это иншая ситуация. А как это, в принципе, коллируется с Конституцией той же самой? Потому что влады сейчас посылаются на Конституцию, а лишь там есть артикул 41 Конституции. Да, есть кроме статьи 56, которая так, в общих чертах устанавливает право государства взимать налоги при наличии оснований mm -hmm. для этого. Есть еще статья 41, на которую, наверное, обратит внимание Конституционный суд рано или поздно, Долгую. давая оценку этому декрету. И э, не буду полностью цитировать эти высокопарные, ну, такие конституционные понятия, как гражданам гарантируется право на труд, как наиболее достойный и прочий там, способ самоутверждения. Это здорово. Но есть прямой запрет, который налагается этой статьей. Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемый приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. И тут я хочу спросить у вас, что у нас сегодня на дворе? Тюрьма или чрезвычайное положение? Или военное. Или военное. Ну, Слава Богу, ни то, ни другое не третье. Ну, ну, ну, у меня есть на этот ответ. У нас на самом деле стабильное чрезвычайное положение. Потому что если мы посмотрим еще чуть системнее про другие э, ограничения правда, то это только -то уровень чрезвычайного положения, которое никто не вводил, и называется стабильность. Но это же не первый шедевр уже в этой сфере. Мы можем сгадать про дровопроцовщую промысловость, так, так, так, так, так, там так, из так, этой это же сферы... Та же, можете... логика, та же логика. Так. А, я хотел еще запытаться. Ну, конституция натуральная, мы ведем, что и говорится артикул 41, а что относно международных нормам права? Накольки это скалируется с международными обязательствами Беларуси в горении права человека? Той подход, который Павел Лагучева про примусовую працу, он грунтуется на международных нормах. И пакт об социально экономических и культурных правах, ААНовский пакт, и конвенции международной организации працы, Грунтуется на том, что у гражданина есть право на працу как на найлепший способ достойного развития и самореализации. И есть обязанность уже платить податки, это в таких случаях, когда их есть чего платить. Но праца не может быть промусовой, кроме, кроме по присуду суда. И, в определенных конкретных умовах Удачи на выпадку. Мы вот читаю декрет, просто такое уражение, что люди, которые его писали, они просто просто подгоняли его под формулу этой конвенции Аннуской. А я, я вам Мотовской. зачитаю. МОТОВСКОЙ, да. Значит, докладно это учить таким чином Примусовая праца означает всякую работу или службу, требуем от какого-либо лица, под угрозой какого-либо наказания Для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно Ну вот просто бери эту кальку, накладывай на декрет и... минус только. Так, так, вот, вот, вот, вот это докладно укладывается в у у то, что не повинно быть Ну это классычный подход, а, так сказать Просто очень дивно, что люди, которые это писали, не ведают ни конвенции, ни того, что уже по Беларуси есть рекомендации Комитета АН по экономических, социальных и культурных правах, который год тому, полтора года тому уже, заробил рекомендации об необходности адмены тых элементов примусовой працы, которые у нас есть на сегодняшний момент, ну, были до сегодняшнего момента, это ЛТП, праца обязанных да, особов по 18 декрете, например, подобные, подобные проявы. Зараз мы отримливаем просто вот, ну, один к одному новое порушение обвязков нашей Украины перед международной супольностью. Да, причем мне хотел бы вернуть вагу, что э, этой гроши, которые собираются э, брать с гражданами, обозвали сбором да, так? Mm -hmm. А если мы вернемся до податкового кодекса, то э, он устанавливая виды податков, сборов, э, какие могут быть и республиканские, и местовые И мы видим, что сборы, как правило, ожидаются за некие э, деньги, конкретные За некие послуги, послуги держав, державного да? органа ну, Во-первых, их закрытый перечень Да, почему с ну, на, на мою думку самая головная... консульский... Ну, а, Утилизационный сбор... Ну, это теоретично можно, можно додать... Нет, это, для этого марта. нужно внести изменения... Ну так, да? так, так. Это, дарыча, еще одно пытание, которое важно поднять. И зараз мы договоримся. Але ж сама логика уведения этих сборов, это выникая с нашего закона, сама логика за державные послуги. За что тут уводится? За какую конкретную послугу уводится г обязанность? обовязок? Ну, -сбор. за пользование дорогами, которую недавно ввели, она вводилась за пользование дорогами. Ну, куда пошла, это еще штука. Это называется сбор за проезд автомобилей. Куда-то не туда. Средств. Да, но это но она, хотя, она, она, хотя называется. Хотя бы мы, мы далее можем потребовать, можем попробовать разобраться, куда это пошло, на кольки державы выполняя свои обовязки и обязанки. Вот. А у на выпадку мы отремливаем сбор просто за то, что ты на этой территории находишься. Не за то, что держава тебе нечто заробила. И, не, и при этом государству никакого встречного обязательства что-то не встречно тебе предложить. что что держава и так имеет шмат обовязского перед перед не конкретной особой, а перед усилением принци предоставляя шмат послугу, там некую бесплатную лицензию. Али вы, вы значит, что и откуль не заржвела? Я просто жду эту риторику, которая последует. Нам нужно содержать медицину, нужно содержать образование. Только почему-то наверняка забудут, что и медицина, и образование, и прочие вот эти социальные расходы в структуре бюджета составляют какой-то совсем небольшой процент. Тогда как будут эти государственные расходы складываться с содержанием арми армии чиновников, еще каких-то там странных расходов, да. которые... И я хотел еще вот питание на конт... Яким, яким якой процедурой уводятся гэты обязки из чего выникает вот гэта применения гэтой гэтых надзвучайных мах пау, пау, президента принимать э, терминовые решения такие терминовые декреты с чего выникает? Мы, э, война началась, ти кризис не отбывший, его никто не ждал, ти тут э, раптово белорусы перестали платить податки. Нет, ну, судя по всему, ничего плохого нет, потому что первые деньги надо будет заплатить в следующем ноябре. Да, но почему тогда не сделать это нормальной процедурой, запустить в парламент про два читания, где люди э, обмеркуют все плюсы и минусы, э, хибы разные побачить. Видать, не сподевались она на то, что она э, довольно послухмянный белорусский парламент пример этот декрет. Так отремливается. я слабо себе представляю юриста, который согласует вот такой вот текст. Даже собрать ну, эту чё, Техно говоришь. технологию принятия. И это, это, это здесь так само над, ну, над системой кирования и над правом. На во что вот подменять уже право э, денег в у э, ситуациях. ну я Такой... тут например, бачу здесь с громадяном из этого декрета, потому что отрабатывается, что держава знову выращивает, как жить конкретному громадянину. Когда женщина может находится дома только до семи годов как мы тут читаем, а Калина по уходу с дитёнком до семи годов, а Калина после выращает и семья выращает, что ей легче быть дома и далее как бы заниматься там выхованием этого детенка, то она уже жуту неадцем. Альбо Калина, например, я проработал перед этим шмат годов и собрал некий Полный капитал и потом вырешу сграбить перепынок и три года ничего не рабить и жить за те попередние гроши, которые собрал, то я отримал так само то не я И я мушу заплатить держае незразумелость чего этих 20 базовых, альбо если сесть в тюрьму. Хотя попередние я плацю податки и может больше, чем и все остальные. То есть я сам распоряжаюсь своим житцем. Обязательно в упадку декреты, как в лепших советских традициях, указывают некуда мне пойти, что мне robiть, где моя жонка повинна находиться, на праце дома. Ну и снова уже меня тягнет на обогульнение. Но ну, видовочно, что это подход... Который грунтуется на таком разумении, что человека можно выховать Шляхом примусу. Так, треба выховывать, конечно Попереживать социальное... Меня, утриманство. Навык, утриманство меня в белорусской мовы Не, не, не хочется псовать этими подыходами Конечно, выховывать треба, але ж, это же не выхование Хиба человека можно повернуть до працы Таким шляхом, ну это ж смешно. Важно, ну, Больше... только для этого надо сначала построить концлагеря, ну, так, выйти, ну, из ум, выйти, так? Из выйти из такая, выйти из мод, и после этого делать все, что это хочет, все, все свою концепцию, это. Но такие чудаки в истории бывали, да, мы это уже ведаем, какие выражали, что человеку требует, и как его сделать счастливым. И чем это закончилось, мы так само ведаем. Я ну, просто хотел бы да, добавить, что... Я на древноскончили. Так, я на древноскончили. Потому что э, декрет с ноу-кушей колени вертации, да, его на самых основных э, хибах, мне кажется, что, по-первых, он предубеждает прямую сумму в классическом варианте под погрузы и да, там есть у нас арешт 15 суток. И да, еще самое интересное, что у ты его отбыл, то личится, что ты уже выполнил свои обязательства. Вот мне как-то совершенно будет не легче от этого. Неужели государству будет легче от того, что кто-то отбудет просто арест? Я думаю, что будет легче таким чином притягивать до прации, особо, не могут заплатить 20 базовых веточений. Ну, как неким чином закрыть это питание нарешите, потому что... если Это же буде, будет тянуться для, для большинства тех людей, которые зараз, с которых это накировано это большинство когда люди просто не процветали, не, не будут процветать, и, и до одно дня не будет. И просто как закрыть питание, их будут каждый год садить, э, и таким учином как бы закрывать год, и открывать наступные обвязки Ну, это как бы распасюзили практику обязанных особу на всех в Республики Беларусь. То есть мы теперь все, в некотором смысле, обязаны особы. Так? Можно же там в пашпорт поставить, как обязанным особам, обязанное лицо. Что же, бры, я о позже питание, которое хочу задать, что с этим всем бороть и что мы как можем с этим бороться? Ну, конечно, перше за все это, литерально про полтора месяца на нашей будет проходить черговый этап универсального периодичного огляду, такая универсальная анонсская процедура, и, конечно, мы будем это питание поднимать там неким чином хотелось бы конечно попробовать потлумачить па, ну, людям, которые это робят, что это не выйвести, что трэба шукать вывести у инших накирунках. Бо самое, самое кромея того что это порушает правы человека, на мою думку самое шкодное это то, что янылечат, что они таким чином смагаются с проблемой с кризисом что они таким чином нечто могут вырашить. И вот эта подмена шляхов, она не только порушая права человека, и она небеспечна для краины. Потому что вместо того, как реально заниматься выистиком с того тяжкого экономичного становища, которое есть и будет далее, робить систему больше эффективной, робить вытворчесть больше эффективным и конкурентно-сдольным мы робим вот некий цирк. но ну, нам препоновывается, так сказать, с их пункту грежения просто отказ на это питание, да? На что реформовать медицинскую сферу, пенсионную, законодательство, вось так бы просто. Отказ. Ну так. Павел, что можно сделать с этим всем? Ну сначала правозащитники должны дать понятную и твердую оценку вот этому вот документу. Документу. Потому что ну, никак мы не должны уходить в ту сторону, чтобы начать объяснять, как его там обойти меньшей кровью, как там стать ремесленником за одну базовую, монастырь там... пойти, или начать каторку растить на своем участке и брать справку из сельсовета. Нет, мы должны говорить о основной и главной проблеме. Это проблема нарушения прав человека вот этим самым документом. Ну что ж, сябры, на этом, напомню, мы будем завершать. И мы, конечно, со своего боку, белорусские правооборонцы оцениваем этот документ выключено, как неотповедающий Конституции нашей страны и международным обязательствам галения права человека, которые взяла на себя Беларусь. На жаль, mm -hmm. у нас введены вновь, фактически, на всю Украину институт промышленной работы, который ранее мы означали элементы промышленной работы в некоторых сферах. Но зато у чиновников зараз появилось великое поле для працы. Вышукивать у всех этих людей, которые ухиляются и садить у другого. Ну чтобы да. их только больше не стало, чтобы не понадобился больше сбор. Чтобы ну содержание государства расходы, не так. подорожало. Так. Да, но боюсь, что турма может потребиться более. Ну, на этой пессимистичной ноте будем завершать нашу передачу. До новых встреч.